Здравствуйте! С вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента от компании Kingroy. Код товара 077 МДА. Состоит набор из 77 предметов. Поставляется он в такой бумажной упаковке выпускается на острове тайвань это указано здесь даже вот. и по комплектации В наборе два рабочих квадрата 1 и 4 1 и 2 две трещотки данная трещотка под квадрат 1 и 12 имеет быстрый сброс реверс рукоятка пластиковая Надпись «Кенгрой». На каждой трещотке, да и на каждой единице инструмента надпись «Кенгрой» идет. Трещотка в наборе силовая на 24 зуба. Чем меньше зубьев в трещотке, тем она более устойчива к нагрузкам. И трещотка под квадрат 1,4. Также 24 зуба, имеет быстрый сброс, реверс и рукоять пластик. В данном наборе идут ключи торцевые и шарнирные. Здесь их 4 ключа на 8 и 9 мм, 10-11, 13-12 и 14-15 мм. Вот такие, они идут 12 гранные. Надпись Кенгрой, Хром-Вонарий. Ключи комбинированные. В наборе их 11 штук. Самый маленький на 7 мм. Самый большой ключ на 19 миллиметров, также комбинированный. Как тоже King Roy, Почему-то всегда спрашивают, у нас есть ли логотип или выбитый вот логотип, или надпись на инструментах из набора. Да, здесь везде вот надпись King Roy, на всех единицах инструмента. Набор Г-образных ключей, шестигранных, 7 штук в наборе их. Далее, Т-образный вороток под квадрат 1.4. Под квадрат 1.2 воротка нет Т-образного. Удлинитель под квадрат 1.4 100 мм. Два удлинителя под квадрат 1.2 250 и 125 мм. Далее, два кардана. 1,2, 1,4. Головка свечная на 21 мм. 16 мм в наборе нету, только 21. Внутри резиновая ставка, что включает выпадание свечи при откручивании. Головки короткие, здесь их 22 штуки. Профиль шестигранный, самая маленькая 4 мм и самая большая на 32 мм. На головках синяя полоса, также кенгрой и кенгрой внизу выбита еще. Размер головки и CRV, то есть хром ванадий, материал изготовления. Переходник подбиты. Он используется с битами. Они идут у нас. В боксах, вот боксы съемные, то есть вытягиваются шестигранные, есть торкс биты, шлицевые и крестовые. Срезаем биту, которая вам нужна. Но использовать здесь можно только с трещоткой, то есть отверточной рукоятки в наборе нет. Подсоединяйте трещотку, можете использовать также удлинитель. Также имеется переходник для работы с шуруповертом. Тоже можете использовать переходник под биты одевать и вставлять в патрон шуруповерта. Нужную биту выбираете или можно одевать головки под квадрат 1,4. Так, по комплектации все. Кейс для хранения из пластика синего цвета. Кейс состоит из двух частей. Сейчас я закрою его. Запирание осуществляется на металлические защелки. Также имеется логотип Кенгрой. По пластику пластик жесткий. Кейс очень высокого качества. Вот металлические замки. Покингрой Профессиональный инструмент, высокого качества, положительные отзывы только имеет, поэтому мы рекомендуем его к покупке. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.